Добро пожаловать в новый видеоурок. Меня зовут Александр Владимиров. Это школа Logic Pro Help. И сейчас мы с вами будем создавать структуру будущего трека. Итак, часто, достаточно часто, я уверен, у многих, кто смотрит сейчас это видео, у вас, да-да, у вас, бывает такая ситуация, что вы написали дроп. Какую-то демку, какую-то заготовку. И этот дроп может звучать даже вполне себе неплохо. Вам он нравится Вполне себе хорошо звучит но что делать с этим вот дальше не по потому что звучит он у нас всего лишь на 11 секунд всего лишь восемь тактов а треки как известно звучат ну хотя бы минуты три, а некоторые даже 4 5 шесть а некоторые вообще даже и больше. Хотя бы 2 минуты, ну это минимум, это минимум, а у нас тут 11 секунд. Что с этим делать? Давайте прослушаем эту демку, то есть еще тоже важно отметить, что это именно просто сырая демка, это не какой-то вылизанный трек. такая вот зарисовка будущего drum bass трека можно что сделать ну конечно можно сидеть как многие делают и дальше вылизывать эту значит заготовку пытаться сделать мастеринг пытаться сделать сведение и в общем пытаться добиться максимально качественного звучания но как правило даже если вы этого добьетесь все равно трек будет длиться 11 минут что нужно сделать дальше чтобы трек у вас стал несколько минут в первую очередь я крайне вам рекомендую Создавать не только дроп, кульминацию, но еще и некую тему, идею для ямы, для брейкдауна. Вы, я думаю, прекрасно знаете, да, что есть в каждом треке кульминационная часть или дроп, как ее называют. ну Иногда по-английски это называют действительно климакс, то есть кульминация. И также есть брейкдаун или чаще мы ее называем яма. Или провис в некоторых так скажем, терминологиях может такое услышать. Ну, в общем, он такой больше похож на разгон, но это Base. Тут такой вот прям ямы-ямы, как в каком-нибудь трансе, конечно, не будет. Так или иначе, в треке должны быть каких-то две идеи, как правило. В некоторых случаях даже их может быть больше. Этот... Как в рок или поп-музыке есть куплет, есть припев, то, что мы знаем там еще, наверное, со школы. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас было и то, и другое. Потому что если у вас есть только дроп, пускай даже он очень крутой, классный, создать из него полноценный трек будет реально сложно. И даже если вы пишете техно-музыку, все равно нужно сделать хотя бы пару каких-то там наборов звуков или пару каких-то мелодий, из которых вы будете потом чередовать и стряпать свой будущий трек. Окей, я надеюсь здесь понятно. Делаем дроп и делаем яму. Если этого нету, тогда будет все гораздо сложнее. Также вы можете посмотреть, что вот здесь что-то у нас имеется. Это по большому счету то же самое, но с небольшими отличиями. Тут у нас, видите, какой-то новый сэмпл добавился, тут у нас что-то еще. Давайте прослушаем. Получается, что у нас то же самое, но с небольшими изменениями. Еще маленький лайфхак, который я тоже использую. Если, например, вы делаете дропы, знаете, как часто бывает, вы создали дропы такие, а дай-ка я его переделаю. Вот вроде дроп нравится, но я его хочу еще улучшить. Я ставлю такое мнение, что лучший враг хорошего, поэтому я обычно беру то, что я сделал. Копирую дальше и начинаю, как бы, ну, то есть возиться уже с второй версией этого дропа, не удаляя первую. Потому что нередко бывает так, что-то намудрили, а первую версию уже не сохранили. Либо надо сохранить тогда отдельный, как бы отдельным файлом проект и уже с ним работать. И когда вы так делаете, то у вас нередко бывает такая ситуация, что у вас первый дроп, в общем-то, прикольно звучит, и второй он не сильно отличается, но при этом он звучит как бы чуть по-другому, и в итоге у вас опять же больше строительного материала, из которого вы можете что-то делать. Окей, теперь дальше. Давайте переходить ближе к сути нашего урока и создавать структуру. Для этого мы нажимаем G английскую, и у нас открывается вот этот вот блок с маркерами. Маркеры я использую всегда, без маркеров, никогда не пишу музыку, и любой трек у нас начинается с какого-то интра, Интро, интро, нет, не интро, написал что-то не то интро букву n пропустил вот так вот это интро я задаю себе вопрос сколько по времени я хочу чтобы длился трек понятно что так сходу ответить на этот вопрос сложновато но хотя бы приблизительно я например ну знаю уже да на основе там прослушанных треков как вы скорее всего знаете что вот в стиле drum Base треки обычно ну сколько ну две с половиной минуты это короткий трек но в принципе нормально 3-4 минуты это вот оптимально там 6 минут drum base ну как бы это уже редкость И я такое говорю себя это я не хочу ничего мудрить я сделаю себе трек на две с половиной минуты вот здесь вот если мы так если мы если мы нажмем вот сюда вот то здесь мы кастом выбираем у нас здесь будут показываться минуты я смотрю что две с половиной это у нас примерно вот здесь я ставлю маркер который называю end, the end конец вот здесь вот трек должен закончиться все я хотя бы примерно понимаю вообще до какого момента мне все это нужно вот как бы двигать еще один момент почему я стараюсь не э, делать автоматизацию то есть смотрите еще важный момент я не вылизываю э, свои демки э, вот. Пока я не, то есть вот до того момента, как я делаю структуру, я стараюсь сильно демки не вылизывать. Почему? Потому что чем больше строительного материала, тем сложнее потом все это двигать. Вот представьте себе, здесь куча каких-то сэмплов. Вот это все двигать у меня вот уже, честно говоря, как-то это вызывает нек некоторые сложности. Поэтому я сделаю сейчас некое упрощение. Я вот так вот, правой кнопкой мыши, соберу это все в фолдер, у меня получается такая... Папочка, где вот это все собрано. И дальше я то же самое могу сделать вот с этой вот частью. Видите, а тут уже как бы выделять не очень удобно, потому что она уже с этой граничит. Поэтому здесь нужно постараться, чтобы это все выделилось правильно. И то же самое делаю папка, Пэк у меня вот получается здесь. И давайте, допустим, вот здесь тоже мы сделаем этот пэк фолдер. Все, у нас получилось вот таких вот несколько строительных блоков. Из них мы сейчас быстро соберем то, что нам нужно. Давайте, интро. Интро у нас пускай будет длиться вот столько. Я думаю, никому не нужно говорить, что обычно в треке что-то меняется каждые 8 тактов. Благо у нас здесь даже разлиновка идет соответствующим образом. В некоторых случаях э, может что-то меняться каждые 4 такта. Но я здесь буду работать такими отрезками по 8 тактов. Что у нас будет здесь? Интро, а потом идет дроп. Причем я пишу, что это дроп 1. Потому что в процессе работы, вот лично я начинаю уже потом путаться. Где у меня дроп 1, где дроп 2, где дроп 3. И вот я ставлю сюда значит этот то что я тут натворил и вот второй раз копирую И я понимаю что вот где-то до сюда у меня будет этот дроп звучать ну, два раза повторяется одно и то же дальше я такой ну окей дальше будет break breakdown ну, напишу первый потому что я не знаю может у меня их два будет а может один фиг его знает и копирую сюда вот так вот перетаскиваю вот эту вот штуку но я предполагаю что он будет тоже длиться вот примерно столько и ставим таким образом дальше что я ставлю Дроп 2 Дроп 2, например. И вот у меня здесь будет вторая вот эта вариация, которая также э, у меня копируется далее. Что еще я могу сделать? Э, в принципе, я могу... Друзья, отличные новости! Мы совместно с Тинькофф Банк предоставляем вам рассрочку на все курсы, а также пожизненный доступ и личное обучение, без первоначального взноса. Вы оплачиваете покупку деньгами банка,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 после чего сможете незамедлительно перейти к просмотру. Не откладывайте обучение на потом, начните прямо сейчас. Я могу, я могу. Либо опять запустить breakdown, вот как вариант, например. Я могу еще раз его поставить. Что-то у нас получается вот так вот. Например, да, Брейк пишем, брейк 2, брейк 2 и, например... Например, например. А здесь у меня пойдет таким образом: скажем, у меня пойдет вот этот вот первый, там условно, дроп. И потом пойдет вот этот вот условно второй. Они как бы будут чередоваться. То есть, идея, я думаю, вы поняли. Здесь играет только первый вариант дропа, здесь только второй, а здесь они как бы чередуются. Так, но ну тут смотрите, какой момент. Мне нужно сдвинуть еще это правее. Получается, аж сюда. Вот почему маркеры и нужны. Вот я бы сразу маркер сюда поставил, и мне не пришлось бы мотать. Я бы поставил сюда дроп 2. Вот так вот делаем, но тут смотрите, какая получается штуковина. Что я немного даже как бы выхожу за рамки. Мне по-хорошему еще какое-то аутро нужно сделать. Интро — это вступление, аутро — это завершение. Если я сделаю аутро, трек будет звучать длиннее, дольше, чем он был. Плохо это? Да, в общем-то, нет. Это совсем неплохо, это даже хорошо. Но давайте мы будем мыслить тем, что вот 2.34 вполне хватит. Тем более, что в конце все равно будет такой поросячий хвост. Я его сейчас покажу. Значит... Поэтому я такой думаю, ну офига, а вот в драманбейсе, блин, долгие вот эти вот все раз, разгоны, вот эти ямы, ну, как бы это для драманбейса, ну, мне кажется, как-то не то. Поэтому я беру и такой, оп, например, ставлю вот сюда вот, и вот у меня дроп, и вот у меня вот так, и, допустим, здесь у меня будет уже такое, как бы, вот видите, я что-то где-то накривил, правильно? Правильно. Где-то я что-то накривил. Давайте проверять. Вот почему да важно это все отслеживать, что брейк у нас здесь. Вот так вот, вот так вот. Почему так получилось? Почему так получилось? Ага. Ну, да, здесь получается по все-таки 4 такта у меня идет. Да, дроп, дроп. Вот так вот, вот так вот. И вот здесь вот у меня будет аутро. Аутро. О, утро. И оно длится у нас какое-то энное количество времени. Ну, допустим, предположим, вот это здесь будет звучать. Вот так вот. Окей. да, В принципе, мы можем даже укоротить, сделать 2.28. А в конце, в конце все равно, знаете же, есть крэш какой-нибудь там, который еще какое-то время звучит. И вот здесь вот уже, когда крэш именно заканчивается, какой-то FX или еще что-то, это у нас будет стоп. Вот я реально так называю стоп. Все, 2.30, вот как я и планировал. Гляньте, все вроде сходится. Что я делаю дальше? Чтобы ну, все это как-то вот привести в божеский вид, я делаю обычную распаковку. Так, но ну, мне по-хорошему надо было не так немного сделать. Мне надо было вот так вот выбрать. Здесь теперь Unpack, здесь Unpack и вот здесь Unpack. Вуаля, что мы имеем? Значит, у нас есть интро, а что мы вставляем интро? Мы в интро вставляем то же самое, что у нас вот здесь вот и есть. Вот получается вот так вот. Мы его вставляем, вот так вот теперь да, это делаем. Допустим, у нас начинают добавляться вот эти лупы чуть позже. И еще такой момент, допустим, я хочу, чтобы интро сразу начиналось не вот с этого, а чтобы сразу была какая-то ударка. Ну, никаких проблем. Вот же у нас тут есть бочка, снейр и так далее. Я могу подставить их вот сюда. Вот пока в черновом варианте, но тем не менее. <музыка> Пожалуйста, я потом могу закрыть это дело фильтром. Там как угодно еще это все а, как-то обыграть. Но вот уже есть какая-то определенная такая зарисовочка, идея. Дальше, например, я хочу, чтобы еще... У меня брейкдаун не так резко обрывался. Да, а тоже, чтобы э, шли какие-то ударные, потом они будут, например, также фильтром закрываться. Оп, вот это вот, конечно, зря. Ctrl-Cmd-Z. Значит, мы вот так вот это копируем аккуратно. Все это дело вот теперь скопировалось, например. И, допустим, здесь, да, это слишком долго будет. Вот таким вот образом, например, мы убираем. Все, у нас получается половина нашего брейкдауна будет еще играть с ударными. Они будут там фильтром, например, уходить. И все, и потом идет дроп-2. Так, а дроп-2 у нас вот он. Все прекрасно, то есть вот он дроп-2. Значит, здесь разгон. Вот так вот это все доходит. Здесь идет брейкдаун, который, скорее всего, будет просто больше похож на разгон к второму дропу. Второй дроп. Ну, а в аутро, например, о чем мы ставим? Опять ударные. Ну, и может какие-то там еще элементы вот отсюда. Я не знаю, может, тут вот этот бас, например, поставим. Или что-то у нас тут такое. Ну, к примеру, бас, либо какие-то другие звуки, там уже подумаем. Самое главное, что мы выстроили структуру. Сколько это времени заняло, честно, я не засекал, вы можете посмотреть засечь, но поверьте, ну как бы это очень мало времени заняло. И э, это вот тот именно важный такой переходный этап, когда э, трек перестает быть демкой и уже превращается в какую-то завершенную структуру с четко понятной последовательностью а, и с четко понятным таймингом, сколько он в итоге будет. Разумеется, здесь куча еще работы, здесь нужны эффекты добавлять, и всякие, чш, там, свипапы, свипдауны, да, автоматизация, да, сведение мастеринг, а, может быть, где-то лейринг, куча всего. Но, по крайней мере, вы уже понимаете, что зачем идет, и вы можете где-то уже там а, потом при работе с интро, например, поймете, что вот здесь вот хай-хэт, он лишний. Вы его убираете, но это уже как бы такая задачка попроще, нежели когда у вас, помните, была вот эта вот на 11 секунд демка, с которой вы не знали, что сделать. Поэтому с маркерами я работаю всегда. Вот то, что я никогда не пропускаю, это всегда у меня есть маркеры, потому что иначе я начинаю путаться. Крайне рекомендую работать и вам с этими, с этими маркерами. Как можно быстрее, как только у вас готова идея ямы и дропа, как можно быстрее создавайте структуру, иначе вы рискуете зависнуть над этими демками на очень-очень долгое время. Ну что ж, вот так вот быстро создается структура будущего трека. Желаю вам доделать все ваши демки, по крайней мере самые такие удачные, и создать хорошие, качественные из них треки. С вами был Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Пока!